всем привет друзья сегодня снова рубрика заработок без вложений соответственно ссылочку мне подкинул человек подписчик и я его реферальную ссылку за это за то что мне подкинул этот проект для моего видео материал скажем так дал поставлю в описании ссылочку его соответственно чтобы он зарабатывал а у меня было что рассказывать вам скажем так красивый сайт не знаю слышали вы о нем или нет сколько он работает я тоже не могу сказать не было времени его досконально изучать, но я вижу, что он работает с WebMoney, а также с Payer и оплата через мегакассу. кассу WebMoney работает только с проверенными, с честными проектами. И, как видите, в виде, э, вы можете здесь зарабатывать именно как на буксе. Итак, давайте перейдем в аккаунт. В аккаунт подписчика. Он мне дал свой логин и пароль, чтобы я обозревал именно его. Аккаунт. Соответственно, видите, на балансе уже есть денежки, он выводил отсюда, у вас скрины мне а, скидывал. И а, все нормально, скажем так. Так. А, да, я вот смотрю, написано, вас пригласил Лорд Борг. Это тоже один известный ютубер, скажем так, в определенных кругах. и думаю, как это у меня пригласил, а потом вспомнил, что это, оказывается, это ж не мой аккаунт. Ну ладно. Итак, смысл заключается в чем? Здесь задание, как видите, чтение писем задание 0, а серфинг сайтов 28. Давайте посмотрим по ценам, что нам предлагает 4 копейки, 2 копейки. Дальше, видимо, еще меньше. Да, и здесь 0,15 копеек. Видимо, это дорогие VIP-сайты, которые по 4 копейки вы будете получать. Так, ну и здесь понятно, это все мелочи. YouTube просмотры. Здесь 4 копейки, 2-2 копейки, 0.15 от 1 доллара просто 50 баксов. Ну, здесь понятно, здесь, скорее всего, идет реклама хайпов через проект, скажем так, через букс. Мне лично такая схема не очень нравится. Здесь, как правило, сидят люди, у которых нет денег и собирают эти копейки. Они в хайпы не пойдут, поэтому такая вот реклама хайпов, мне кажется, она очень, скажем так... Ну, не, не рабочая эта схема. Итак, YouTube подписки. 0 заданий. И выполнение заданий. Вот. Здесь должно быть подороже. Так. 50 копеек. Причем, это зеленое. То есть, а вот здесь есть 3 рубля, 4 рубля. А заходите на проект по ссылке. Зима так. переходите по ссылке, пропускайте рекламу. По 4 рубля. Но ну, в принципе, можно здесь поискать, посидеть, позарабатывать. А, кстати, у кого много времени... И скажем так, мало амбиций да Те, кто хотят зарабатывать без вложения Возможно школьники, возможно вообще дети Я не знаю, которые наслышаны о заработке в интернете И хотят вот таким образом Тратить свое время Потому что не хотят ни на что другое полезное тратить То я дам вам совет один Если вы решили зарабатывать на буксе На буксах То нужно зарабатывать именно на нескольких буксах А не на одном И брать задания максимально Скажем так, быстро выполнимые то есть на одном буксе, на одном буксе отработали, перешли на другой и, соответственно, дальше также. Поэтому, а, прошу прощения, голос аж пропал. А, поэтому нужно а, хотя бы вот на этом сэкономить свое время и побольше заработать. Ну вот, в принципе, и все. Я думаю, проект достоин внимания, красиво сделан. То есть на дизайном поработали админы. Соответственно, вебмани работает, значит сервис платит, плюс скрины я видел, поэтому с этим проблем тоже нету. Так, свободные рефералы вот какие-то здесь. Так-так-так. Ну, видимо, тем, кто без реферала заходит, прикрепляется. Ну, не знаю, надо все это смотреть, в принципе, я не изучал. Посмотрите, проект, по-моему, довольно интересный. Пока он еще молодой, по моему мнению, не знаю, сколько он живет, но судя по заданиям, по количеству людей на нем, так чисто визуально, мне кажется, он довольно свеженький новый проект. Поэтому посмотрим, как он будет развиваться. И такие проекты нужно заходить пораньше, скажем так. Ну вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жду ваших комментариев. Также предлагайте проекты, чтобы ваша ссылочка оказалась в описании под моим обзором. Ваша реферальная ссылка. Всем спасибо, до свидания.